Приветствую, ребят! На своем канале с вами Александр. В этом видео говорим о э, матче динамо Алкмар. В этот вторник Динамо будет принимать команду из Нидерландов. Понятно, что для обеих команд этот матч будет очень важен, так как играть они будут за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Эта стадия турнира предусматривает только один матч. И это очень сильно должно повлиять на игру обеих команд. Команды, они должны выложиться на поле по полной. Букмекеры отдают предпочтение Динамо, 2,2 коэффициента на них, на Азалкмар 3,3,4, на ничью 3,42. На проход Динамо 1,63, на Азалкмар 2,28. Динамо имеет больше шансов, они играют дома, они а, имеют больше опыта в этом турнире. Для команды из Азалкмара это всего лишь второе участие в Лиге Чемпионов. Статистика личных встреч показывает то, что они встречались два раза в групповом этапе Лиги Европы. Европы, и обе матча выиграла Динамо Киев. Ну и в прошлом сезоне обе команды занимают второе место в своих домашних турнирах. «Динамо» уступила «Шахтеру» в очень большом отрыве по очкам, а Азалкмар Кмар» набрал одинаковое количество очков с «Аяксом» и уступили только по забитым и пропущенным. В Нидерландах чемпионат только стартовал, но Азалкмар Кмар» еще не участвует в этом турнире и отдыхает. Так что судить в каком Сейчас состояние данной команды достаточно сложно. Сыграли второй матч квалификации Лиги Чемпионов с Викторией Плезнь. 1-1 в основное время, 3-1 выиграли в дополнительное время. Команда Динамо сыграла три матча, два из них выиграла, Последний сыграли в ничью в Динамо, как сказал Луческу. Сейчас больше проблем, чем УАЗ. Потому Будем смотреть, как и кого Выпустит тренерский штаб Так как есть проблемы в центре защиты, в центре защиты Я ожидаю от этих команд продуктивного матча И делаю ставку То, что обе команды забьют За коэффициент 1.85 Можно также взять проход Динамо За 1.63 Также достаточно интересная ставка Но помните, что ставки это игра И здесь можно как выиграть, так и проиграть Играйте с умом Но я за красивый футбол И надеюсь, эти команды покажут нам Красивый футбол и выложится на 100%. Если вы также за красивый футбол, ставьте лайк, подписку на мой канал. Ну и дальше будет больше прогнозов интересных. А если у вас есть свой прогноз, то пишите его обязательно в комментарии. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну и просмотр этого матча. Пока-пока.